Ну итак, у нас очередной сюжет нашего научного журнала, который посвящен помощи молодым ученым в составлении их научной работы и написанию публикаций и других форматов научных трудов, статей, тезисов, докладов, ну и так далее. Что, в общем-то, будет актуально. Мы научились за это время нескольким полезным навыкам. Первое. Мы параллельно работаем всегда в двух окнах. В правом это окно оригинальной статьи, с которой мы работаем. В левом окне мы работаем с переводом статьи, который готовится заранее. А также у нас есть наш файл, да, который называется «Тема». В данном случае вот он. Можно немножко масштаб уменьшить. Он находится вот здесь внизу. Да. Это файл, в который мы пишем тезисы и другие важные моменты для нашей научной работы, ну по факту для диссертации. Здесь отмечаются, в первую очередь, важные тезисы. Второе, здесь мы упоминаем важные мысли, которые мы черпаем из источников разбираемых. А также, как можно заметить, где-то мы уже... Делаем пометки и сопоставляем те источники э, с тезисами, которые мы используем. Посередине у нас есть тонкая полосочка вертикальная. Это папка с нашими источниками. Да? Можно вот в нее нажать, пожалуйста. Да. Mm -hmm. Здесь собираются источники, которые были уже обработаны. Мы их нумеруем э, в сквозном порядке, по мере того, как обрабатываем. И, соответственно, им присваиваем порядковые номера от единицы, ну и до бесконечности, сколько нам будет необходимо для составления научной работы. Смысл э, параллельных вот этих нескольких задач в следующем: чтобы мы формировали собственную базу источников, они были уже пронумерованы. И воз... вернемся в файл. И в нашей подготовленной э, записке, пока еще очень ну, может быть, не такой яркой и насыщенной, уже сразу упоминались те источники в соответствии с теми аргументами или тезисами, которые мы сохраняем в соответствии со своей темой научной работы. Давайте промотаем теперь вниз. Что нам удалось сделать полезного еще за это время? Вот у нас было несколько встреч, которые были посвящены исключительно разбору источников нам удалось выработать некую, некую концепцию, где мы разделили. Конкретно данная работа научная будет посвящена причинам образования рецессии десны. Одиночных, множественных, генерализованных, ну и в общем-то любых. Пока мы не делаем какого-то акцента более дифференцированного, мы говорим обо, обо всех возможных причинах. То есть, по сути, мы занимаемся исследованием идеологии. По литературным источникам на различных языках. В русском языке, в первую очередь, на котором мы пишем в английском как в международном языке, ну и нам будут встречаться еще другие языки, где в той или иной степени могут быть более детализованно представлены те или иные тезисы, или аргументы, или какие-то особенные исследования, проводимые авторами. Для себя мы выработали на сегодня некую структуру причин по их степени влияния на возникновение рецессии десны это основные факторы возникновения рецессии десны то есть ведущие это факторы сопутствующие которые могут как положительно влиять то есть уменьшать степень проявления рецессии десны так и отрицательно влиять то есть усугублять при их наличии степень уже имеющихся рецессии десны ну или при наличии пограничных состояний приводить к их первичному возникновению. Хотя, по сути, эти факторы не являются истинной причиной. Поэтому им выделена отдельная группа. И следующая группа – это факторы риска. По сути, это условия, в которых происходит возникновение первичной рецессии десны и их дальнейшее развитие. То есть, это окружающие условия, это условия среды. Каким навыком мы еще научились? Мы сохраняем обязательно после добавления всех источников наш основной файл для того, чтобы ничего не терять. И также обращаем внимание на источники самой статьи, и если по названию и по свежести, да, в соответствии с требованиями диссертационного совета и ВАК действующего в Российской Федерации мы выделяем те источники, которые могут иметь какую-то смысловую нагрузку и быть полезными для нашей научной работы. Сегодня мы э, рассмотрим фрагмент статьи и разберем одну из статей последующих. Да, тогда мы возвращаемся в перевод и посмотрим, как происходит обычно эта работа. Мы остановились. Состояние на при дегестенции и рецессии геоснинг. Да, авторы данной статьи обзорный к сожалению не указывают источники скорее всего статья действительно является обзорной и рассматривает всестороннюю эту проблему перечисляя те исследования которые могли бы так или иначе повлиять положительно на результат то есть непосредственно на образование рецессии десны и как видят авторы в данном случае основной причиной является именно дигесценция то есть отсутствие по всей Площади, высоты или объема э, костной ткани в области зенита рецессии десны, которая должна обеспечивать в, норму, в норме поддержку мягким тканям. Ну а соответственно при наличии дагесценции, то есть отсутствии этого объема костной ткани, у нас и происходит так называемая ретракция мягких тканей десны, в результате чего идет образование рецессии. Надкосница, бридигисценции да, и образование рецессии Disney. Мы читаем, конечно же, русский перевод. Мы используем любой подручный переводчик любого распространенного любого распространенного обозревателя интернета и поисковой системы. Надкосница прочно вставляется в поверхность вертикальной кости. Ну понятно, да, что она прикреплена очень прочной, непосредственно к компактной кости. Потому что на любой поверхности костной ткани альвеол имеет место, конечно же, надкосница. И шарпиевские волокна, как они называются, здесь ворок, но шарпий, они вплетены с одной стороны в волокнистый слой надкосницы, а с другой стороны в. Соответственно, в саму. В соединительную Почти. ткань. И они обеспечивают это плотное соединение. Это, по сути, есть прикрепление к соединительной ткани к надкоснице. Mm -hmm. Если я не ошибаюсь, на сами шарпиевские волокна. Они обеспечивают соединение кости со связкой зуба. Ну, то есть, это и есть связка зуба внутри. То есть, сами, сами волокна периодонта? Их открыл вот ученый по фамилии Шарпей. А, ну, да. А это и есть так называемый периодонт, или периодонтальная связка. Угу. То есть, шарпиевские волокна являются непосредственно структурной единицей периодонтальной связки, которая с одной стороны соединяет кость, а с другой стороны с поверхностью зуба. И при наличии надкосницы на кости, соответственно, ее состоятельности, Конечно же, обеспечивается плотное прикрепление поверхности. Речь здесь идет не о эпителиальном, а соединительном тканном прикреплении. И как тут написано: они прикрепляются в костный матрикс, ну, Он непосредственно на самом деле они крепятся не в матрикс, прям совсем, а к поверхности межклеточного вещества, которое называется матриксом состоящего из коллагена. Ну и в том числе многие, много других компонентов. Да. И минеральный в том числе. Это гидроксиапатит кальция, пятиводный в виде кристалла гидрата, который выкристаллизован на поверхности волокон коллагена. И сама ориентация пучков волокон коллагена, которые представлены слоями. Соединительная ткань надкосницы разделена на два смежных слоя. Наружный и внутренний. Ну, в общем, здесь идет на самом деле... Описание анатомии, которое можно взять в любом толковом учебнике. Да. В качестве примера мы можем привести последний фундаментальный учебник, который был опубликован первично в 1983 году. Это пара канадских анатомов и физиологов Хэм и Кормак. Называется учебник гистология. И вот данная конкретная структура, она описана в 14 главе, где речь идет о хрящевой ткани, ну а конкретно про надкосницу в 15 главе, где очень подробно и детализировано э, расписаны различия и структурная составляющая наружного, то есть волокнистого слоя надкосницы и внутреннего комбиального клеточного слоя, который непосредственно и обеспечивает э, при необходимости рост или восстановление, или, э, ну и так далее, различные другие процессы. Здесь в статье очень это сжато представлено. Тут написано, что внутренний слой надкосницы непосредственно связан с кортикальной поверхностью кости. Да, действительно, он имеет некое прикрепление, э, волокнистое исключительно. Он богат остеобластами. На самом деле, э, остеобластов в его слое нет совершенно. Он богат остеопрогениторными клетками, которые находятся в спящем состоянии. И толщина э, надкосницы именно комбиального слоя составляет полторы Тире две клетки в толщину Это в норме, это спящая надкосница Если мы производим какие-либо процессы Как, например, отсепарируем надкосницу Формируя полнослойный лоскот при лечении рецессии десны Или от... повреждаем ее, например, аспатором То надкосница переходит в период активного деления Потому что, первая она не соединяется с сосудами кости И клетки от этого, естественно, получают сигналы тем самым переходил в активное состояние. Ну и второе, за счет того, что часть клеток самой надкосницы, она попросту умирает. И от этого надкосница начинает активно делиться. За счет того, что между клетками надкосницы спящими прерываются контакты, вот по этой полосочке тонкой, они начинают активно делиться и надкосница утолщается до 20 раз. Это физиологический механизм. На самом деле мы не будем на этом останавливаться. Это подробно описано в книжке Хэма Кормак, которую рекомендовано прочитать всем, кто будет писать какие-то научные работы по биологии, медицине, там, физиологии, анатомии и так далее. нормально или патологической.